Всем привет, дорогие друзья, ну и, конечно, мои любимые подписчики. Почему НЛО вообще-то опасное? И почему к ним нельзя подходить? Всегда что-то происходит на нашей планете. Но представьте, не так давно случилось несколько страшных историй, которые никто не может подтвердить. Не так давно два парня гуляли по парку. Это все происходило в США. И они увидели, как с неба спускается яркий свет. Они подбежали к этому яркому свету. А это оказался белый яркий шар, который сел над землей около где-то полуметра. Правильно, парни чуть-чуть были податы и решили поиздеваться над этим объектом. Взяли камни и начали бросать. Но понятно, у НЛО есть защитная оболочка. Камни просто отскакивали, а парням все было весело и весело. Один из парней решил дотронуться до этого объекта. И вы не поверите, он намертво упал. Второй от страха стал убегать, но НЛО за ним не летело. После этого вызвали врачей, полицию и парень объяснил, что это дотронулся до какого-то объекта и упал. А врачи дали окончательную смертельный приговор этому парню, что у него отказало сердце. Да, эти необычные моменты, которые встречаются по всему миру, никак нельзя даже поверить. Но такие случаи были. Как другой случай. В заброшенном месте, а именно в больнице за городом в Германии, Группа каких-то необычных неформалов решили пойти по темноте в это место. Они шумели, видели коляску, бросали пивные бутылки, разбивали стекла. Что на самом деле они увидели, вы не поверите. Они снимали все это на камеру. Увидели необычное и очень огромное существо. Оно выглядывало через дверь на них. Парни, как всегда, думали, что это бомж и решили подойти. Один из парней снимал. Когда один пошел туда посмотреть, то парень резко поднялся в высоту и резко упал. И все остальные просто-напросто от страха стали убегать по этой больнице. Они разбежались кто куда, но эта сущность добралась до всех. Никто в живых не остался Полиция нашла необычную пленку И ужаснулась, когда увидели эти кадры Эту необычную больницу отцепили И ровно неделю искали всех участников Никого они не нашли Также не нашли этого необычного монстра Но что за монстр был? Никто не может объяснить. Множество тайн, которые мы видим про НЛО, происходят по всему миру. Также и просыпаются какие-то демонические монстры. Вообще объяснить это очень тяжело, как и слышать. Ну а эту историю, как вы думаете, все происходило в Мексике. 2019 год. Фермер выращивал всегда необычных быков и коров одним днем он услышал необычный звук это все происходило ночью он забегает и не может да и считаться двух огромных быков он не понял что это было все было нормально на следующий день он установил камеру и через несколько дней все это повторилось он увидел как три огромных, можно сказать, пришельца утащили 500-600 килограммового монстра. То есть, быка попробуйте утащить-то. А их было трое. Они просто-напросто утащили двоих опять же. После этого ему никто не поверил. Он созвал в Мексике, можно сказать, охотников, чтобы пострелить Этих необычных существ Охотники ночью выжидали Эти необычных монстров Когда тепловизор засек Необычное движение Охотники приготовились Каждый был на расстоянии восемь охотников готовы были застрелить эту сущность Когда эта сущность опять пришла В эту ферму То они ужаснулись Они прыгали Огонь открыли все, но все попали точно по ним, но никто из них не упал, и даже крови не было. Сущности спокойно забрали, опять же, быков и ушли в сторону гор. Что на самом деле было, рассказывали, это, скорее всего, пришельцы. Понять очень тяжело, но охотники решили пойти по следам, и они уперлись в пещеру. И множество костей перед входом этой пещеры валялись. То собак, то коров, то еще кого-то. И они побоялись спускаться, решили сделать ночную облаву. Но эта сущность так и не вышла. И больше не было набегов на эту ферму. Суть в том, что все это происходит везде. Люди не хотят про это говорить, да и боятся. Множество тайн, которые происходит, также и происходило и с нами. Но никто не может поверить, пока сами не почувствуют этот ужас, который надвигается со стороны космоса. Люди всегда привыкли верить своим глазам, а наши. Политики просто обманывают и тянут время ради своей выгоды. С 2003 по 2019 год было очень сильное и необычное явление. Эти необычные существа не только и в Мексике, но и в России, и в Беларуси в Украине. Разные необычные существа похожи на людей или похожи хотя бы, замечены были. Скорее всего, еще ФБР-1 дал очень интересное интервью, что в космосе 80 с копейками раз инопланетных существ. И, скорее всего, вот не все 80 тысяч, но, скорее всего, здесь и обитают часть тех иных существ, которые были из космоса. Мы наблюдаем множество странных метеоритов, падают, сгорают, типа в атмосфере, мы видим необычные картины и, скорее всего, нас заселяют необычными существами. Люди, которые думали, что они живут на планете одни, очень ошибались. Но как это пережить, никто не может понять. Исходя всей ситуации, множество тайн, которые мы с вами видим и слышим, они просто оказываются тайнами. Были множество других историй, которые происходят и в подземном переходе и даже где добывают золото и руду. Все это может быть как ненормальной обстановкой, потому что никто не видел своими глазами реально настоящего пришельца. Да и камера навряд ли заснимет ночью прям очень хорошо. Но всей Моменты истины, которые происходят, они происходят с людьми. Понятно, что самые ученые-уфологи утверждают, что НЛО никогда не будет добрым. И поэтому к ним нельзя прикасаться. Если они даже подлетают к вам или вы видите на расстоянии, лучше бегите и не осматривайтесь назад. Если вы видите неопознанный огромного типа корабль, то множество людей также видели эти объекты, но после них вылетали маленькие яркие шары и утаскивали на свои корабли. Мало кому удалось это видеть, и мало кто может про это рассказать. Они до сих пор боятся, сидят в четырех стенах и не хотят это видеть, потому что для них это был ужас. Люди кричали, как и в Канаде, туристов утащило необычное. Яркие огни, около 8-7 штук, утащило всю группу людей, которые отдыхали в этих местах. Только одному повезло, что он ушел в туалет. Но как это объяснить? То, что они видели. НЛО не оставляет вообще-то ничего. Но в этот день как будто ему повезло, парню. И все это происходит на глазах. Но вы не сможете доказать, если у вас нету видео или что-то наподобие вот так дорогие друзья то что вы увидели то что вы знаете и то что вы услышали знаете одно НЛО везде разное и как она поведет это зависит от вас спасибо что посмотрели поставьте лайк но ну и самое главное дорогие друзья не забывайте комментировать этот видеосюжет